Integro Launchpad – это инструмент, который дает возможность участвовать в первичном размещении токенов самых перспективных мировых проектов. Подобные проекты напрямую заинтересованы распределить свои токены между большим количеством пользователей, чтобы максимально себя обезопасить, и Integro как раз дает такую возможность. На платформе будет представлена детальная информация о размещении новых токенов, которые, по мнению мировых экспертов, являются самыми многообещающими что даст возможность реализовать свои цели большинству пользователей платформы. Integro Launchpad предоставит вам доступ к лучшим новым токенам до того, как они появятся на бирже. Регистрируйтесь и получаете полный доступ ко всем возможностям платформы. Откройте для себя мир Integro. Регистрируйтесь.